Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Sword Fighter Simulator. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылочка на него будет как всегда в описании. Значит смотрите, первым делом, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем любой предложенный чит, либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключей системой, Star без ключей системы. Сегодня в ролике будут показывать Star. Дальше, после того, как вы скачали чит, в поиске пишем Sword Fighter Simulator, нажимаем поиск. А пока что на данный момент есть только два скрипта, возможно в дальнейшем их будет больше, но пока только два на выбор. Больше, к сожалению, нету. Потому что игрушка буквально недавно вышла, на нее особо еще много скриптов не писали. А, значит, смотрите. Сразу скажу то, что второй по счету скрипт, он намного лучше. Тут больше функций и он получше работает, чем первый. Так что используйте лучше второй, который вам сейчас буду показывать. Значит, нажимаем кнопку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее заходим в игру. Открываем чит. В чит вставляем скрипт. Заходим в настройки и включаем DLL от CRNL. Напомню то, что DLL от CRNL используется с ключ-системой. Далее, когда вы нажмете Inject, у вас появится окошко. И в этом окошке у вас будет ссылка. Вам нужно будет ее скопировать и получить ключ. Ключ я уже сегодня получал, мне его получать больше не нужно. Сейчас давайте вам прикреплю быстренько короткое видео, как получать ключ. Вы его посмотрите и получите. Там, в принципе, сложного ничего нету. Так, ну я думаю, вы поняли, как получить. Там сложного напомню то, что ничего абсолютно нету. Все легко и просто. А далее, после того, как вы заинжектились, нажимаем кнопочку Excode. И ждем, пока загрузится сам скрипт. Вот он появился. Довольно такой простенький. И довольно много крутых функций. Значит, первым делом включаем функцию AutoCollect. То есть, когда мы убиваем моба, с него падают монетки, и они автоматически будут за нас собираться. А, далее, включаем автофарм. А, здесь можно выбрать дистанцию, на которой дистанции будет работать автофарм. То есть, смотрите, если я сейчас убегу к порталам, включу эту функцию, как видите, она не работает. А, как только мы ближе подбегаем к мобам, эта функция сразу начинает работать. И как видите, очень прекрасно она работает. Только почему-то она на сильных мобов дамажит. Ну, то есть начинает атаковать. А хотя нет, вот все, обычные пошли мобы. Все, отлично. И как видите, эта функция прекрасно работает. Автоколлек тоже монеты у меня собирает за меня, как видите. А, дистанцию можно увеличить, если хотите, но я пока увеличивать не буду. А дальше следующая функция это Fight Aura. То есть... Вот эта первая функция, автофарм, она вас топехала автоматически сама на мобов, убивала их. Также есть другая функция, она чуть-чуть отличается, мы ее включаем. И смотрите, как только я подбегаю к мобу, он сразу умирает. То есть на какой-то определенной дистанции срабатывает эта функция, и мы дамажим моба, как видите. Только уже мы не летим никуда, то есть за нас скрипт это не делает, а мы сами бежим. А, в принципе, можно ее выключить. Автопауэр, а, не знаю, что это такое. Возможно, что-то связанное с пэтами. Ну, давайте посмотрим. А, все, я понял, что такое автопауэр, я забыл. Автопауэр это просто, короче, автоматические, автоматические клики. То есть, а, за вас кликают и вы получаете силу. То есть, как видите, у меня силы прибавляются. Вот, если я выключу, сам начну кликать, тоже, как видите, этот повар прибавляется. Ну, конечно же, все-таки удобнее это через функцию делать. А далее можно одеть сильные мечи, самые сильные мечи. Допустим, давайте снимем. Включим эту функцию. И как видите, у меня самый сильный меч оделся. Также можно одеть самого сильного питомца самого лучшего. А далее. Квесты. Давайте выберем первую арену и примем квест. Так, ну вроде бы как я принял квест. Так, мне нужно 10, получается, раз нажать на экран. Все отлично. Нажали. Ну вроде бы как это квесты, но это не точно. Потому что тут NPC никакого с квестами нету. Только вот, вот эти получаются. Так, мне пишет то, что инвентарь заполнен. Хотя у меня вроде бы еще места есть. Странно. Вот, мне пишет то, что нужно открыть питомца. Окей. А, давайте откроем. За 50 тысяч мне не хватает. Ну, на 500 хватает. А, Мультиоткрытие, я не знаю, за геймпасс это или нет. Да, это за геймпас. Печально. Ну, тогда один раз открываем. И смотрим, что выпадает. О, нифига себе, с первого раза эпически выпал Нормально, ну-ка, какой у него шанс Долгая анимация почему-то А, нужно было кликнуть по экрану Все, я тупанул 10% нормально а, Давайте еще откроем Вроде бы, если не ошибаюсь, 3 питомца можно одеть И последний раз угу. Две комонки и один эпик Ну, в принципе, пойдет уже неплохо. Заходим в пэтов. Так, давайте их снимем. И включим функцию EQ Best Pet. Тоже, как видите, она работает. Отлично. Все-таки насчет квестов я не понял, как это все работает. Но думаю, вы в принципе сами сможете понять. А, вот он квестовый персонаж. Я тупанул, извиняюсь. Так, получается я вроде бы как принял его квест. И сейчас вроде что-то должно произойти. Но почему-то не происходит. Финиш, your квест бы. Короче, он вроде бы говорит то, что ты хочешь ä, закончить квест. Только я не знаю, что мне нужно делать. Может быть это где-то написано? Походу отуплю немножко, как я понимаю. Ну ладно, фиг с ним, если честно. Uh... Ну, в принципе, все. Все функции показал, которые здесь есть. Только вот насчет квестов не разобрались. Не знаю, как эта система вообще работает. Но, я думаю, вы разберетесь, кто играет в эту игру. Я думаю, поймете, как это все работает. А, ну, ладно, в принципе, буду на этом и заканчивать. Напомню то, что ссылка на мой сайт будет в описании. С вами, как всегда, был Эйсбан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Всем удачи и пока.